будет очень медленным. 9 числа Марс разворачивается в ретроградные движения по 14 ноября. И так как Марс находится в вашем шестом секторе работы и здоровье, то именно эти темы будут выходить на первый план. В сентябре месяце вы, скорее всего, не сможете распылять свое внимание на Многие сферы жизни, все-таки работа, обязанности, это то, что будет для вас на первом месте. Марс в первую очередь говорит о том, куда человек тратит свои силы. И, безусловно, вы будете тратить свои силы на работу. И в целом, за счет того, что Марс медленный, это еще и создает очень большой фокус внимания. Помимо этого, Марс будет в соединении с Лилит, особенно ярко данное соединение будет ощущаться в конце сентября, поэтому есть вероятность конфликтов на рабочем месте, недоразумений и даже травм. Но, конечно, чтобы увидеть подобные моменты, нужно смотреть на карту и на то, как данные транзиты будут влиять на вас лично, но… Такой вариант может оказаться актуальным для многих. 1 числа Меркурий будет в аспекте к Плутону, и это очень активное время для переговоров, разговоров, бумажных дел, подписания документов, а также для поездок. 2 числа будет полнолуние в Рыбах в вашем пятом секторе, и по ощущениям вас может накрыть эмоциональная волна, во-первых, данное полнолуние происходит в водном в знаке, который связан с эмоциями. Во-вторых, в вашем пятом секторе, который имеет отношение к тем людям, которые нам близки. Это наши дети, возлюбленные. Также по пятому сектору идут те виды бизнеса, которые переросли в источник дохода, изначально будучи хобби. Поэтому действительно данное полнолуние может затрагивать то, что вам очень близко, и вы будете склонны реагировать эмоционально на то, что происходит. В день полнолуния Солнце будет делать Трин Курану в ваш седьмой сектор, поэтому действительно тема взаимоотношений — будет для вас очень важна. 4 числа Венера будет делать квадрат к Марсу и будет затронут ваш сектор работы. Опять-таки это может дать определенное нерадоразумение на рабочем месте или какие-то финансовые траты, связанные с работой, обязанностями. В начале месяца очень важно сохранять баланс во взаимоотношениях с окружающими людьми. 5 числа Меркурий переходит в знак Весы. Ваш 12-й сектор и будет в нем находиться по 27 число. Когда Меркурий в 12-м секторе, человеку легче работать в уединении. И в этот период вы можете почувствовать, что нуждаетесь в личном пространстве больше, чем обычно. Это хороший период для того, чтобы на время, на день, на два дня куда-то уехать и отрываться от дел. Также это хороший период для подготовки важных проектов, так как 12 дом отвечает за закулисье любого процесса. Поэтому очень хорошо выстраивать что-то новое в своей жизни, но желательно об этом другим не рассказывать. С 6 сентября по 2 октября Венера, планета любви, красоты — гармонии и финансов будет находиться в вашем десятом секторе. И это будет очень значимый для вас период. Для некоторых скорпионов это может быть принятие важного решения в личной жизни, в теме отношений. Это может быть желание увеличить доход, совершить какую-то крупную покупку, статусную вещь приобрести. В любом случае Венера в десятом доме оказывает благоприятное влияние на карьеру, жизненные цели, а также может обозначать то, что какая-то женщина будет оказывать вам помощь и поддержку в ваших делах и проектах. Вблизи 9 числа за счет того, что Марс будет разворачиваться, могут происходить важные ситуации на рабочем месте. Это может быть зарождение какой-то новой ситуации, которая будет длиться до середины ноября, как минимум, либо это может быть даже результат каких-то действий, которые вы еще проявляли в августе месяце. С 9 по 14 число очень активное для вас время, так как Солнце будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону, и будут затронуты ваш третий и одиннадцатый сектор. Это хорошее время для коммуникации, особенно это касается работы в коллективе, а также определенных действий в соцсетях, которые связаны с самопрезентацией. В любом случае в этот период очень важно Находить контакт с аудиторией, с окружающими людьми, обсуждать пусть и непростые, но все же актуальные вопросы. 15 числа Венера будет делать квадрат Курану и будет затронут ваш 10 и 7 сектор гороскопа. Это может дать, во-первых, нестабильность в эмоциональной сфере. Во-вторых, это может проявиться в делах, как то, что у вашего партнера по бизнесу или по браку резко меняются планы или ситуация, скажем, разворачивается не так, как вы себе представляли. Поэтому действительно важные дела, переговоры, решение финансовых вопросов на этот день лучше не планировать. 17 числа будет новолуние в Деве в вашем 11 секторе. Новолуние ⁇ это начало нового процесса, но... Не обязательно это начало происходит именно в День Новолуния. Обычно в День Новолуния только зарождается мысль об этом процессе или появляются первые идеи. Так как Новолуния в вашем 11 секторе, это могут быть мысли об удаленной работе, об интернет-проекте, о вашем развитии в соцсетях. Это может касаться опять-таки вашего взаимодействия в коллективе, в группе. Это может быть поиск новой работы или мысли о том, как лучше, скажем, себя презентовать на каком-то важном мероприятии. С 21 по 23 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Сатурну, Плутону, Юпитеру, это довольно-таки сложный период в плане общения, и может быть действительно сложно договориться, но если речь идет о тех вопросах, которые нужно обязательно решать именно в эти даты, то в таком случае понадобится больше усилий приложить для того, чтобы исход этой ситуации вас радовал. 22 числа Солнце переходит в Весы, ваш 12 сектор на месяц. Это тоже подчеркивает важность темы уединения, то есть вам нужно больше личного пространства, в этот период и плюс Солнце в 12-м также указывает на то, что в это время стоит снизить темпы своей активности, сосредоточить свое внимание только на самом важном, самом главном, а также нужно заняться поиском внутренней мотивации. То есть в этот период вы будете задавать себе вопросы, «Почему я это делаю? Как лучше поступить в той или иной ситуации?» Поэтому никакие советчики вам в этот период не нужны. Вы должны в первую очередь прислушиваться к самому себе. 23 числа Марс соединится с Лилит. Это очень горячая точка сентября. Она по своему воздействию похожа на первую половину августа. И даже определенные события могут повторяться соответственно нужно контролировать эмоции это в первую очередь а 24 числа меркурий будет в оппозиции к этому соединению и это может уже проявиться как словесный конфликт недопонимание недоразумение или какая-то бумажная волокита зато 27 числа венера будет делать благоприятный аспект к лунным узлам в вашем десятом доме и это аспект новых возможностей, интересных предложений и мирного, удачного решения любых вопросов. Поэтому прислушивайтесь к себе и к окружающим в этот день, так как на самом деле такие аспекты бывают нечасто. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в вашем третьем секторе. И, как видите, в сентябре месяце будут очень важные развороты планет, и о каждом из них я расскажу в отдельном прямом эфире. Так что будьте на связи, подписывайтесь на канал, для того чтобы не пропустить очень важную и актуальную информацию. В этот же день, 29 числа, Венера будет в аспекте к Марсу, который еще будет в соединении с Лилит. И этот аспект будет затрагивать ваш 10 и 6-й сектор это будет важный день в плане работы, в плане общения с окружающими. Старайтесь в конце месяца и особенно.